не рисковать более чем 1% своего депозита, и это, пожалуй, единственное, чем я рекомендую моему примеру. Вы можете получить полный доступ к статистике моей торговли, пройдя по ссылке в описании к этому видео и подключившись к счету с паролем инвестора. А также для удобства общения и для вашего вопроса был создан телеграм-канал, ссылка на который будет также в описании к этому видео. Ну а сегодня у нас пятница, завершается текущая торговая неделя, поэтому мы поговорим о ключевых событиях, которые происходили на этой неделе, это выступление Лагард, как это повлияло на евро, и я также расскажу о тех позициях, которые открывал, и о том, что что сейчас смотрю. Давайте начнем с лагарда. Я думаю, что многие а, вчера наблюдали за ее пресс-конференцией, но, возможно, не за ее выступлением, а за тем, как реагировал рынок. Для начала была а, реакция евро была положительная, но затем мы увидим движение в отрицательной зоне. Фактически сейчас мы торгуемся ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера. Что же вчера произошло? А, евро. Как я уже сказал, он ненадолго переместился на положительную территорию по отношению к доллару после того, как президент ЕЦБ Лагард заявил, что последние данные указывают на умеренный рост экономики, что есть некоторые признаки усиления базовой инфляции, но процесс остается достаточно сдержанным. Лагард также считает, что есть некоторые признаки стабилизации экономического роста, и на этих данных как раз и евро подрост, но, тем не менее, рост евро быстро сменился падением, единая валюта ушла в минус, после, поскольку по дальнейшим словам как раз Лагард на пресс-конференции стало ясно, что риски все еще перекошены в сторону снижения экономики, в то время как производство и торговля по-прежнему тормозят экономику еврозоны, поэтому сейчас много как раз внимания уделяется тому, как идет движение в векторе как раз экономического роста по еврозоне. Ну а теперь давайте посмотрим, что у нас происходит с точки зрения текущей ситуации, то есть с точки зрения технической картины, и а, начнем мы также с евро-доллара. А, собственно, здесь моя идея а, на покупке, она пока все еще остается, хотя здесь мы видим то, что цена а, торгуется сейчас ниже отметки 1.1067, здесь могут возникнуть некоторые признаки как раз разворота тренда а, на на дневном таймфрейме на нисходящий, но тем не менее здесь, по крайней мере, коррекцию здесь вполне вероятно мы можем увидеть, но для этого нужно опять же получить подтверждение на часовом таймфрейме, поэтому здесь я для себя рассматриваю также возможность покупок, пока сделок не открывал, так как не было подтверждающего импульса в сторону восходящего движения. С точки зрения часового таймфрейма, начиная с 17 января, тенденция у нас здесь также сохранится нисходящая, поэтому пока она не изменится, попыток покупать здесь я предпринимать не буду, но остаюсь наблюдателем и первый признак как раз возобновления восходящей тенденции будет в том случае, если цена сможет закрепиться выше а, максимальных значения, которые были сформированы вчера, как раз перед выступлением Лагард по цене 1.11.10. Возможно, эти уровень будут как раз сформированы сегодня, когда рынок а, переварит ту информацию, которую получил вчера, и мы уже на следующей неделе мы сможем получить более интересные точки для входа как раз а, на рост евро. А, по паре британский фунт американский доллар пока здесь ничего не меняется. Приближается 31 января, и ну, будем надеяться, что здесь ничего не поменяется, хотя а, уже, наверное, в это никто не верит. Но, тем не менее, пока здесь с точки зрения часового таймфрейма остается рост в приоритете британской валюты, но и с точки зрения немного таймфрейма также. А пока уровней для входа нет, неплохие точки для входа были 21 января, то есть все, что было после 21 января, то есть в зависимости уже от рисков, можно было искать хорошую точки для входа, но пока здесь уже, на мой взгляд, поздноваться, здесь нужно получить еще одну волну коррекции для того, чтобы рассматривать присоединение по данному активу. А по паре американский доллар, канадский доллар, вот здесь как раз из чего куда я буду смотреть по поводу сделок сейчас здесь тенденция с точки зрения дневного таймфрейма ну в принципе с 2018 -го года сохраняется нисходящая поэтому Сейчас мы забрались довольно-таки высоко, рынок несколько перекуплен на текущий момент, поэтому здесь также может сформироваться неплохая точка для входа как раз на продажу в сторону продолжения данного нисходящего тренда с целями на 1.2957, а возможно и ниже. Поэтому с точки зрения часового таймфрейма здесь я буду ждать, во-первых, закрепления ниже уровня минимальной значения вчерашней торговой сессии, это отметка 1.3124, ну и дальше уже в зависимости от того, когда это произойдет, я буду рассматривать себя вход или по рынку, или с отложенными ордерами, но об этом также я буду уже дальше описать и рассказывать в следующих видео. По паре американский доллар японская иена. Идея на продажу здесь также остается. Она пока контртрендовая. То есть основной тренд все-таки сохраняется восходящий. Продажу здесь я открывал против основного тренда. Сейчас позиция остается действовать. Мы немножко притормозились в середине диапазона движения за последний месяц. Это отметка 1 примерно 109.51. Ну и дальше посмотрим уже сможет ли американский доллар дальше начать дешеветь. Ну и собственно двигаться в сторону по моему выбранному плану. С точки зрения числа Таймфрейм и тенденция сейчас сохранится нисходящие. Стоп-лосс я переносил уже на максимум 22 числа. Соответственно, после обновления новых минимальных значений, которые были вчера сформированы, я перенесу стоп-лосс еще чуть, чуть ниже, защищая уже часть своей позиции. То есть пока здесь только по доллар-реене остается контроль а позиции. Тейк-профит у меня стоит в области 1876. Соотношение было 1 к 4. Ну вот посмотрим, дойдет ли до этого уровня цена. Следующий актив – это австралийский доллар. Как я и говорил ранее, здесь я также рассматриваю пока для себя приоритет непосредственно покупок, так как у нас ну, тренд здесь сохраняется восходящий. ну И сейчас довольно-таки неплохо мы скорректировались, и довольно-таки неплохая точка для входа появилась вчера, которой я, собственно, и воспользовался. Входил я двумя этапами. Первый этап – это был отложенный ордер по максимальной значению 22 числа. Здесь я взял часть объема и докупился еще после снижения. То есть здесь, ну На самом деле я не предполагал, что снижение будет, но объем брал неполный. И в совокупности, здесь я, та позиция, которую я набрал, она удовлетворяет моим рискам, то есть риск здесь не более 1% от депозита, поэтому до набрал позицию при падении. Я так периодически делаю, но не всегда рынок как раз корректируется ниже тех уровней входа, которые могли быть ранее. Соответственно, здесь для продолжения Данного, данной идеи я ожидаю обновления локальных максимумов, которые были сформированы вчера, ну и собственно продолжение роста уже на 69 и 70 соответственно. Общий тренд здесь сохранится восходящий, поэтому покупки здесь для меня остаются в приоритете. По паре новозеландский доллар, американский доллар, здесь, как я также ранее уже говорил, рассматриваю для себя возможность покупок, как раз коррекция была довольно-таки неплохой, мы скорректируем порядка 2,5%, общий тренд здесь сохраняется восходящий, поэтому пока покупки здесь также остаются в приоритете. И по новозеландцу, вчера мы смогли закрепиться выше максимальных значений, которые были сформированы как раз 22 числа, и показали локальный максимум за торговый день, что в принципе дает уже зеленый свет на поиск покупок, но покупок опять же нужно понимать где входить, потому что если входить сейчас, то ближайший уровень движения, это область 66-63, он фактически дает точно такое же соотношение, как и потенциал по убыткам, поэтому здесь я поставил для себя отложенный ордер, чуть ниже. Чуть ниже локальных максимумов, которые были вчера сформированы, вчера и 22 числа по цене 66,05 с общим риском полпроцента. У меня уже достаточно большое количество позиций открыто, поэтому для того, чтобы не перегревать, перегревать мой депозит, по данному активу я принял решение входить также половиной объема для того, чтобы соблюсти риски, если что-то пойдет не так, ну в принципе, по всем позициям, для того, чтобы рисковать минимально. Поэтому здесь вход для меня будет актуальным, если цена еще даст волну коррекции от текущих уровней, это порядка 15 пунктов, и тогда я смогу для себя получить довольно таки неплохую точку для входа, которая в данном случае является, на мой взгляд, интересной, поэтому пока здесь по рынку не вхожу, но активно наблюдаю за данным активом. По золоту пока здесь без особых изменений, плавно золото продолжает свой рост, хотя мы видим, что опять же, с точки зрения часового таймфрейма, здесь сформирован боковик, преодолеть который пока мы не можем. Но общее направление пока остается восходящим. Пока у точка входа здесь я пока нет оптимальных уровней для входа по данному активу, поэтому здесь пока я просто по нему наблюдаю и с точки зрения, опять же, более крупного таймфрейма буду ждать более продолжительной коррекции. Вот после, после этого уже рассмотрю возможность купить данный актив. По индексам. индекс вновь. На этой неделе показали локальный максимум DAX 22 числа обновил хай, дошли до отметки 13 634 И фактически сформировался паттерн На начало нисходящего движения Но уже много раз Это нисходящее движение ничем особым Не заканчивалось, коррекция была там Порядка нескольких процентов Когда это 3%, когда это 4%, но тем не менее, поэтому пока по индексу DAX я а, контртрендово не вхожу. Опять же, если будет более серьезное движение, то я рассмотрю возможность как раз купить по более низкой цене. А, в свою очередь по индексу SP500 пробую еще раз продавать. Уже несколько раз это делал, несколько раз рынок меня выносил. Но опять же, я использую риск полпроцента, поэтому здесь, в данном случае, а, никаких больших рисков для своего депозита я не несу. И а, дополнительно возможность посмотреть, как ситуация будет развиваться. Собственно, сделки я... Сделку я также открывал вчера после того, как цена вновь обновила локальный минимум. Мы смогли закрепиться ниже минимальной значения 22 числа, то есть показав пока не готовность начала нисходящего движения, но плюс обновили локальный минимум, что да, дает повод подумать о том, что может здесь произойти как раз нисходящее движение. Хотя сейчас мы торгуемся в красной зоне для моей сделки. Есть, опять же, здесь риск был процента по данному. По данному активу, по данному депозиту Ну посмотрим, будет ли нисходящее движение А если будет, то хорошо Здесь Take Profit в данном случае я поставил Для рис... соотношения рисков 1 к 3 Для того, чтобы не экспериментировать Так как уже были хорошие входы Но выход не всегда был оптимальный Поэтому здесь немножко пересмотрел подход По данному активу Поэтому будем смотреть, как ситуация будет двигаться Дальше по данному инструменту Ну а на сегодня это все С вами был Исааков Роман Как всегда напоминаю, что если вам нравится это видео То не забудьте поставить лайк Подписаться на наш канал, чтобы не пропустить следующие а, видео Ну и ваши вопросы, как всегда, оставляйте в комментариях Всем желаю хорошего завершения торговой недели Всем спасибо за внимание и до свидания